Всем привет, друзья! И недавно у нас был в игре технический перерыв, в котором нам добавили новую компенсацию за то, что во время обновления нам не додали некоторую часть вот этой компенсации самой и сейчас ее, ну так сказать, вернули тем игрокам, которые они и принадлежат. И давайте заглянем в магазинчик, что нам тут дали за компенсацию. Итак, у нас получается кредиты 1100, очки сил 1100 и голда 4000 еще 200 монеток за Рождество, вот это вот мне, Ну, короче Подарочки обычные И вот эти вот акции мы сейчас и все Соберем, получается, мне дали 1100 за то, что, не знаю, наверное Это из-за пути к славе, то есть От количества кубков Мне дали вот столько вот, всяких наград Это, наверное, максимальное, да И вот так вот получается Ну, вот и все, как бы Честер, у меня осталось всего лишь 605 очков Для того, чтобы его разблокировать Вот, но это будет очень долго Не знаю Придется постараться, чтобы полностью пройти Этот э, путь Для того, чтобы его забрать Капец, конечно И еще вот здесь вот наградки Тоже пособираю По 25 кредитов Дает на, на, за это Капец, маловато Да... Нормально, так компенсацию дали. Ну, хоть что-то. Кстати, мы можем здесь еще улучшить бастера. Давайте улучшим бастера до 10 уровня. И улучшим Грея до 8. Давайте купим ему гаджет. А бастеру купим, наверное, пассивку. <coughs> Потому что по-другому никак не купить и не выбить пассивки. Только за деньги, если за монеты покупать. Так, во время действия супера получает 20% меньше урона. Основная так наносит 15% больше за каждого союзника в зоне зарядки его супера. Давайте вторую купим, потому что спасает от стана всякого, любого рода бафов от противников, поэтому лучше его. 15% это вообще маловато. Вот. И тут вообще осталось, кстати говоря, уже 530 очков, наверное. А, нет, не 530, 430, да. И что бы поделать? Давайте возьмем Бастера. А, у нас тут что Да, у нас тут штольня, поэтому... бастера <laughs> что ли Поэтому... Бастер, давайте возьмем. И пойдем попробуем что-нибудь сделать за Бастера, что ли. Но я не знаю, как это вообще здесь. Он покажет себя. Не знаю, 150 кубков. 100 кубков тут вообще... Не знаю, какие должны быть противники, чтобы... Меня победили. Ах, мистер Пи уже тут фигарит боксик. Газ что-то рыпается. Я, чё, я в шоке просто. Ага, сверху клоун. Да капец, еще газ-то пристал, я в шоке. А, вот он еще клоун на меня бычет. Я в шоке, какие-то тут агро школьники на 100 кубков завелись. Ой, моё три, три косаря, четыре Что это за урон? ужас ну и ну и честер конечно я в шоке просто взял отлетел уже справа еще один это соберем эти баночки у меня уже две против колона вообще не, неудобно сражаться Так, Найс, nice, минус один клоун. Это уже облегчает ситуацию. Слева Лола. Опа. Ага. Найс, nice, добираем Бонни. Но... Мне бы еще Лолу добить. Найс. Nice. Я ее просто быстренько с гаджета притягиваю. Хороший гаджет, кстати говоря, я выбрал. Ну, для Шеда подойдет. Он, то, что и надо. Сблизиться с дальниками каким нибудь Так, минус Леончик. Четыре игрока осталось. Ой, хорошо, хорошо. И вот он, клоун. Да просто что за этот... Невезение. Как скример выходит. Оно. Пеннивайз вышел. Из куста. Страшно. Такого больше не повторяйте. Действия выполнены профессионалами. Ну, давайте еще раз попытаем, не знаю, шанс выиграть каточку. Я так помню, это не угомонится. То мы убиваем Сэма. Какая-то движуха Не за клоун Еще этот Два Я вообще в шоке Короче Вот такая вот у нас компенсация Обновление, этот перерыв хороший Был технический, мне понравилось Если тебе видос понравилось, соответственно Подписывайся на канал, ставь лайкосик И удачки тебе в жизни